18 19 октября в Экспофоруме проходит третья международная выставка инновационного транспорта Смарт-Транспорт 2017. Организатором форума Смарт-Транспорт является Комитет по транспорту города Санкт-Петербург при поддержке губернатора и правительства. Организатором авиационных мероприятий выступает компания Рифц-Пулково. Нами были подготовлены и проведены два мероприятия, которые в были посвящены современным вопросам и решениям, которые применяются в отечественной авиации. Первое мероприятие было посвящено инновационным технологиям и продуктам для рапортов авиакомпаний, которые призваны оптимизировать бизнес-процесс и повысить качество обслуживания пассажиров. Второе мероприятие посвящено электронным сервисам транспортных услуг, на котором туристические агентства сумели ознакомиться с передовыми решениями в области бэк-офиса, комплексного учета работы агентства, страховых решений и многих других электронных возможностей, которые на сегодняшний день являются доступными для большинства членов нашего авиационного сообщества. Мероприятия вызвали большой интерес. Всего в рамках авиационного сегмента участвовало более 100 человек, которые представляли аэропорты, авиакомпании, туристические агентства и, безусловно, компании, партнеры, производители, поставщики программных продуктов и технических решений. Радостно замечать, что при разработке стратегии развития аэропортов, авиакомпаний очень большое внимание руководство авиационных предприятий уделяет именно it стратегии Данная конференция является одной из интереснейших площадок, на которой присутствуют явно заинтересованные IT-директора, руководители IT-подразделений, которые непосредственно получают из первых рук от разработчиков очень полезную информацию. Желаю всем участникам успехов! Сегодня я присутствую на мероприятии Смарт-Транспорт, которое ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. И компания Рефцпулкова пригласила поучаствовать в специальной авиационной конференции, за что я им очень благодарна. Мероприятие получилось очень содержательным, очень профессиональным. Здесь удалось встретить много коллег из аэропортов, поставщиков услуг. Ситуация у нас сейчас очень интересная. Она связана с тем, что у работников авиационной отрасли создается ощущение определенного долга перед гражданским обществом. Вот. Профессионализм наш мы должны естественно, повышать, и ничто не дает такой эффект в этом деле, как подобное мероприятие. Поэтому, с разных точек зрения, вот все наши возможности по автоматизации процедуры, по страхованию всяких нежелатных ситуаций, по задействованию бюджетных средств, то есть наших с вами налогов, для Развитие отрасли он очень полезен и жизненно необходим. Я доволен мероприятием. Всячески надеюсь на то, что они будут еще повторяться. Спасибо большое. До новых встреч.